весна веселушка глава глава пятая сейчас все проснулись в лесу даже муравьи все проснулись и хором сказали просыпайся леса хватит спать выходят леса и смотрят а никого под носом нету муравьи рады что леса проснулась ведь дверь-то открыта теперь заходят муравьи берут что хотят и уходят приходят леса они дома никто не взял Потому что муравьи взяли воздух. Им очень нужен был воздух. Они долго уже не дышали в своем доме. Взяли и ушли. А лиса решила сходить к кролику домой. Кролик приглашал давно ее домой. Приходит, а кролик жует траву. Ну, обычную траву от морковки. Он верхушки ел. Ел он, ел. и Говорит, лиса, хочешь со мной поесть? На самом деле, кролик не любит эти верхушки есть. Он показывал себе пример, чтобы лиса думал, что это вкусно, и привыкал это есть. Лиса откусит. Он говорит, так, ничего, конечно, так себе, конечно. Ну ладно, не совсем это плохо. Короче, леса, ты можешь саму морковку не есть, а вот этих 50 тысяч штук морковки, а эти верхушки съесть зеленые? А морковку саму не трогать, мне сложить в полку аккуратно. Моя полка большущая, километровая, так что все поместится. Лиса живет уже вечер, говорит, ты невкусный мне задание дал. У меня же рот болит, эту гадость жевать, и живот. Ну и кролик расщедрился, дал большую капусту. Ты видишь, у, хва... у капусты есть попа. Вот откуси этот кусочек невкусный, а потом я тебе дам... Потом я тебе дам... Не пендель, не переживай, не пендель. Я тебе дам целую капусту. Вот, бери капусту иди. Лиса обрадовалась, капусту есть будет. Один кусочек съел, второй кусочек съела капусту, пришла домой. И мышка уже лежит в ее постели с своей подружкой живет ее простыню. Ну, потому что в простыне, если кто не забыл, там молоко было налито с сыром. Это было для запасы мышки. Самый необычный запас это в домике лисы. Съела на все и побежала. Лиса говорит, куда вы побежали? Тебе подарок дарить. Какой подарок? А, вы же мне подарок забыли нормально подарить. Конечно. И подарили кусок песка. А песок это были часы песочные, расплавленный песок в форме часов песочных. О, спасибо, они время показывают. Классно. Убежали и смотрят лица, какие чудесные песочные часы. Это единственный, пожалуй, подарок, который мне мышка подарила за всю свою жизнь. Приезжала и смотрит. Все спокойно, как необычно. Обычно я прихожу домой, что нибудь происходит... Пошла она к волку в гости. Волк одинокий, никто к нему в гости не приходит. Он самое грустное животное в лесу, которое бывает. бывает. Перешел Лолиса к волку и говорит, ну что, волк, как у тебя дела? Да вот, одинокие. Я с того момента как красную шапочку ел, никто со мной дружить не хочет. Все думают, что я обжора. Ничего, Волк, не переживай, теперь я буду с тобой дружить. Я уже думал, ты хотел сказать, что я тебе буду есть. Ну, хорошо, что не есть дружить, Ну давай дружить. Что ты сегодня, леса будешь делать с тобой дружить? А как это дружить? Объясни. Меня есть? Но не есть дружить, а дружить это разговаривать, помогать друг другу. А как это можно помогать? Ну, вот ты что хочешь? Я хочу на луну хочу. Я же не зря войну луну постоянно, поэтому ты догадываешься мои желания. Я могу выполнить твою мечту, волк. Ночь. Смотри, знаешь, как я тебя отправлю на луну? Э, так, повернись ко мне попой. Леса разбежалась. Разбежалась очень далеко, и с быстрой скоростью дала пендаль волку. И волк полетел на луну. И сказал волк, спасибо, лиса, ты выполнила мою желание, ты самый настоящий друг, какой у меня был в жизни. Но правда волк не понял того, что он не прилетел на луну, он прямо прилетел в дерево. А в дереве была белка, моднявая белка. Она взяла его, закрасила в красный цвет, в помаду. У нее на целого волка помады хватило. И наш волк стал красного цвета, полностью красного пришел ну, весна, говорит, ну да, ты очень красивый волк, прям после пожара какой-то, и они обнялись, но волк-то знал, для чего обниматься с лесой, чтобы она тоже дала красного цвета абсолютно, и получилось так, что они оба красного цвета, волк тщательно обнимал всю абсолютно лесу обнял, у нее ни одного нормального цвета не осталось, вся красная но он говорит, спасибо, теперь мы совсем похожи друг на друга, и как настоящие друзья. И в леса предлагает новую идею. Теперь давай ты мою желание исполнишь. Знаешь, что я хочу? Я хочу кролику помочь. А что кролик хочет? А кролик хочет... А что он хочет вообще? Кролик хочет к медведю попасть. А Мишка хочет из него паштет сделать. А волк давно паштеты не ел, с того момента, как улитки пропали с нашего леса. А куда они, кстати, пропали? Улитки всегда везде есть. Ну, просто ты догадываешься, кто паштетом тогда наелся. Мишка делал из них паштет и ел их. А раковины он делал себе бетонные стенки, то есть его весь домик из улиток домиков слеплен. Вот такой у него прекрасный дом. А почему он белый, нормальный, как у всех? Потому что он покрасил краской нормально, вот и все. Ну, а кролик-то хочет стать паштетом? Да нет, глупый волк, я просто пошутила так. Ясно. И это есть дружба? Конечно, дружба это когда ты болтаешь, шутишь своим другом. Похож друг на друга, как друг. И выполняешь его любые пожелания. Твое пожелание на луну было полететь. Мы теперь одинаковые. Ну мы же помоемся, не будем красный цвет, конечно. И они пошли помылись, пошли легли спать. Вот так волк обрел своего друга и лиса. Наконец-то не скучает целыми днями вместе с волком. И только один козел говорит, когда мои друзья появятся, все мне козлом обзывают и смеются над этим Говорят, ты знаешь, что ты козёл? И я всегда говорю, конечно знаю, а друзей у меня нету. Ну, дай бог у меня друзья появятся. Все улегли спать, и всем было хорошо. Глав... Весна, веселушка, голова, пятая, конец.